Всем привет дорогие друзья, с вами Блэк И сегодня будем продолжать проходить Мафию Дефинити Эдишн В прошлой серии мы остановились на этом моменте И нам надо отправляться к Дону э, Серджи, чтобы подарок ему устроить Да э, Сразу хочу пожелать приятного просмотра И приятнейшего аппетита всем, кто кушает А тех, кто не кушает, здесь все, все э, покушать вкусненького Все, а мы, а мы Продолжаем Так, едем в принципе К Серджи так. А где он, кстати, находится? Блин, далековато, кстати, в Окварде В Окварде. Оквуди, короче. М -м. Так. Блин, ну зачем я байк вообще взял? Он же не поворотливый вообще нифига. Ладно, в принципе, едем, что мы. Но зато он быстрый. Это, вот, вот это единственный плюс, наверное. У байка. Поворотливость, ну такая себе, если честно. Не, у машины лучше намного. Можно слететь нафиг вот так вот. Хотя поворотливость вроде бы нормально, но можно вылететь легко. Машина ты фиг вылетишь, просто врежешься и все. А если ты э, на мотоцикле вылетишь, то все? Тебя хана тебя сразу убьет. Почти сразу. Или там одна вот такая маленькая штучка здоровья останется. Так, на... Блин, на, на машине лучше. Ну, может быть, в там и в некоторых машинах похуже, например, грузовики, там, или такие большие машины, или старые очень. А если, например, хорошие, которыми там ездит, например, Серджи или там другие, или Морелла, там, например, тогда, в принципе, нормально. А поворотливость и скорость почти такая же. Так-то вот так вот. Ну, потому что это, считай, первый мотоцикл. Это первый мотоцикл, считай. Он где-то 20 какого-то, 6-го года или 8-го. 28-го. Так, конечно, они самые первые, считай. Так-то, в принципе, неплохо для первых мотоциклов. Если это были не первые, то, конечно, хуже. Если там у него максималка где-то... Сколько? 180, наверное, или 160 километров на мотоцикле. А вот, например, вот этой машине где-то 120 максимум, наверное, или 110 меньше даже так то в принципе неплохо довольно так разошлись бибика не тут есть не на их не буду нажимать я прошлый раз на f нажал хотел победить побибикать но ну, я вырезал конечно это но это было неудачный дубль считай а действуйте тихо да действуйте тихо я тихо это конечно немножко разные слова а, нет, все таки на Е. Uh, так и на Ф можно бибикать, в принципе. Так надо позвонить, вроде бы. Этого. У -у -у, кто а этого чела можно? И он, типа, ему плевать, да? Да прыгай, ты чё! А, ну, надо вот так вот. Да. Он же тупой, прыгать не умеет по другому. Чел, тебе плевать, да? А это ему плевать? вообще пофиг, я бомбу ему положил. Короче, удачного вам э -э -э, шашлыки поесть. <клыл> Мойте, кстати, на машине уже пожарить скоро. <клыл> да. Ну все, давайте доложим боссу, что мы э -э, все сделали. Красавчики мы, но ну, немножко не я очень. Буду очень что... дома к ужину. Может, выходные Может, потанцуем. потанцуем? А дочка пусть С дедушкой посидит. С дедушкой посидеть. Так с кем? С что ли? Да, я еще. не очень хорошая дедушка, я думаю. Блин. А, черт. Нет, вс. Вс. хана. А -а -а -а! Блин, вот это вот везунчик, реально. ведет шикату реально. Вообще капец. Нет, Просто нет. взял ее вс. Рип. А -а -а! О, Боже! Ну, а с Алигари там вообще, ой, это, э, Серджи, наверное, вообще там не был. А Серджи такой, а до седания". он специально так запланировал, наверное. Вот, теперь мой эти шашлыки жарим. нужен. Да, реально все очень плохо, вообще печально все. все. Все, очень плохо. А Серджи там вообще, наверное, на дома не нету. Я не удивлюсь, спалилась? в принципе, если он свалил куда-то. О чем ты вообще говоришь? Нашли, нашли он в ресторане. От тебя. Дуй туда, так он вот, все равно и ему, ему повезет, я уверен. Я уверен. Скорее всего, я просто не не помню этого момента. Я помню, что вот э, типа он не взорвался. А вот дальше я не помню, что было вообще. Потому что я очень давно играл мафию оригинальную. Ну, копы приехали и что они скажут. Ну машина уже сгорела там. все сгорели все. Что теперь уже сделаешь? Ну и хватит сирену свою рубать. В смысле? Я показалось, или это прострельно все было? А ну-ка, стой. Да ладно, показалось все как у меня ничего к живое, столько столько раз врезался в него, нам должно было сдуться уже давно. О, Динер. Это я помню, да. Этот ресторанчик и с первой мафии помню. Оригинальный. Опа. Братки подъехали. Что? Ты как? Да нормально вроде. Ну, это бомба, все сорвалось. Давайте об этом позже. А сейчас пошли завалим мудака. Идем. Ну идем. Идем на разборке. Что за черня? А У что это? Это Бойни. Ты да ему, он тоже, наверное... а он уже сбежал, как бы, чего вы стрелять стреляете? Он уже сбежал, все. Так, я за ним побежал. А нет, не получится, кстати. Он в другую сторону убежал, там двери закрыты. Ты что там стреляешь? Ч ⁇ надо? Ой, блин, ну это, этого не надо было трогать. А, все, он там. Поехали И чё он выживет? Да, конечно же, везунчик. Блин. Вот, смотри, мы сколько раз уже прострелили. Ой, если бы это обычный человек был, он бы сто процентов сдох. А вы ч ⁇ за едите тоже. Волк машине бежите, правильно? А то что Томми все делать должен? Не, ну я понимаю, главный герой и все такое, но вы тоже должны помогать. Ч ⁇ такое? Едь, я сказал. А стрелять, кстати, из, из мотоцикла нельзя. Блин, это я забыл, кстати. Жалко, конечно, нельзя. Что такое? Я же никого еще не сбил, все нормально. Мотоцикл вообще сбить мало кого может. Это точно должен не быть, чтобы я его сбил на мотоцикле. Это же тебе не вот такая вот здоровая э, грузовик такой здоровый, цицерный с бензином таким здоровым прицепом да да да это сбить легко это наоборот везунчиком надо быть чтобы вот как сердце чтобы его не сбили а тот мотоцикл ей подумаешь что достаньте его и вообще он кейт быстрее меня что-то заклинил он раньше что-то там опять накрутил блин ой вы вообще вообще кто вам а водить он не вообще не умеет понятно что не гонку не не сразу решили не выиграть Чё? Чего? чего не делать мне нет у меня нет вообще шансов потому что я не могу стрелять вот именно я не могу реально стрелять вот не могу у меня нету вообще возможности такой ничего не включается и мне не написано, что просто продолжать и преследовать сердца. Не написано, что надо шмалять по нему. Я не шмаляю, они по мне шмаляют, я не имею права почему-то. Да, блин! Все. Навернулся, блин. Сейчас блин, вообще капец полный происходит. Фу. Нифига себе. Чё ты там стреляешь? А? Я не могу просто. И что теперь? Можно воспользоваться тем, что я не, не могу безпомощный считай. И нельзя ничего сделать. Ты сбил людей? Ты чё Все, тебе расстрел. Давай расстреляйте его. Он сбил двух людей. Но я не сбил никого. Все хорошо, я хороший. Я вообще никого не сбивал и не убивал. А он уже, блин, двоих только что сбил. Сейчас еще по пути кто-то... Будет вообще... Точно надо его расстрелять. На пожизненно посадить. Хотя его сейчас расстреляю я. Наверное, как-то. Мужик, защищай меня. У меня проблемки очень большие. Я просто дебил взял не, не, не машину, а, а какой-то мотоцикл, который с которого нельзя стрелять. Эй, я думаю, с машины то же самое было, наверное. Опа. А, они решили, решили так сделать. Амарелло, о, а сердце не убили. Ну и чё ты промазал. Лох! Я, я, я бы так не говорил конечно не хорошо стреляют мы перезаряжаться не умеет находить время хотя что-то я говорил что не хорошо стреляют я могу в принципе слова свои назад забрать они фигово стреляют это же боты тупые так что тут у нас Апана. Да не тебе нафиг, мне патроны нужны. опа апана. Так, ладно, не буду так делать. Не-не, мне дарабаш надо, наверное. Хотя нет, дарабаш не надо. Так, давайте... на no, кто там? А, опять с этим, блин, дропашом. Выходи, я сказал. А, он здесь. То да кто? Ты нифига себе, вы что там совсем уже, что ли? Да что за фигня, у меня пистолет тут получше был. Ушли. Я попал. Как они так попадают? Куда то кто-то сзади сидит и стреляет. Пошел нафиг. Так, да, кто там еще? Кто-то и там спрятался, походу, за ящиками. Кто-то ящика очень хочет разгружать, да? Да, он, кстати, сам ответил на мой вопрос. Да, ящики хочешь разоружать, да? где он? Тут где блин? А, вот он, на вышке сидит. что не достреливает мы этот пистолет тупой. все все. ой, что-то не вернулся. все, рипнулся Челик. а я говорил, надо было нормально паркурить. а все, не паркурил в детстве, все заслужил сам. Так, ч ⁇ вс ⁇ там я ж больше убивал. Не, я туда не полезу, нет. Ничего мне делать. Лезть какими-то дебилами. А вот это не понял, тут машина уже стояла. Так раз. Это очень странно. Нет, не убьют. а что то там и руку высунула? где где он и машина ваша тоже идет нафиг вот так вот фейверк небольшой сами заслужили Гори. так нету патроны нафиг кто кто стреляет ай это кто а вот он опять за дебил среди все дострелялся блин а я не ожидал что он отсюда выйдет Он сейчас здесь не должен был быть так, ладно за что за спирт че происходит ты чё офигел че он сзади стоит вообще в смысле ты чё идёт же то ли ты же меня мог убить на изи странный какой-то а я его тоже вижу Я в него попал. Прям в него. По шапочке прям. Да прям по шапочке, почему? Куда убежать? Убеж убежать хотел, почти. Какой хитрый. Опять выводился. Че? у тебя есть оружка какая-то? Нет, ну, нифига опять. Блин. Не, вроде бы у него было. Ч, не торпаш? Да -то? нафиг нет вы торбаш, у меня... томсона Томпсона лучше патрончики. О! Вот, это же другое дело. Так, кто там у нас остался? Что да? Не да. Блин, Ч все по лицу прошелся просто кто кто идет блин реально идет на скорее стреляет просто меня Вот так красиво так да как ты выжил да? Ч не им тоже походу везет не только и Серджи, им тоже все а как дальше то бери что-нибудь вот этот быстренько беги Ну я спрятался как бы и что-то там пошел нафиг вот а ты говорил не спрятался мне а я спрятался уже профессионал а ты нет а ты тупой вот который даже меня убить не может не, как-то в оригинале было сложнее, реально. Тут фиг ты дойдешь вообще. А здесь наидем все. Вообще даже там да, стараться особо не надо. Где? Кто? Никого нет, нормально все. Дверь закрой. Опа-на. Промазали. Кто? Да ну нафиг, не дострелит меня. Там дальность очень маленькая. Опа, она тут-то тут есть. Где кто? Кто двигается ко мне? <зарел> сам сгорел, красавчик. Ну да, он сказал, все сделал. Ну не важно, кто сгорел, ну, просто ты сгоришь. Ну, вот он себе обращался, может быть. <связать> да ты не, не, не видишь, как ты стреляешь вообще. Он же не видит. Власть давай, хотя бы чуть-чуть. О, блин. Поздно вылез. О, молодец. Он так бы всегда. Получи, получи. Э, в смысле? Нет, я живой. Давай, вставай. Что ты? Да нормально? Тебе там только коленку пострелили? Все нормально? Да ё-моё, опять саперики крывать, блин! Да что ж прям такой мазил, а? А сам себя поджог опять? Удивляюсь, конечно, таких людей. И чё, аружка тоже под... Нет, аружки нет. нет. Почему-то иди, Удивительно. Всё сгорает, а он не... А вот оружия нет. И работать будет хорошо тоже. Всё, до свидания. Наконец-то я сюда дошёл. Так. О, все да? Нифига себе, винтовки. Они жирные вам, нет? Нормально. Это же вроде бы не самый главный его, да? Всего лишь брат. Как будто в Мореллу убивают реально. Морелла, наверное, так не, не будет жестко убивать. Хотя нет, там тоже жестко будет. Нет. Витиии! Хотя нет, нормально. Нормально вроде бы. А ⁇ -мо ⁇ ну нормально, что сказал только что. Вс ⁇ и сгорел. Ну, конечно. А, давайте, поджигите все уже. Ну, так уже сдох, блин. Капец, ну там сохранение сто процентов должно быть. Нет, а, а, а, а, а, а, а, а если там сохранение не будет, я играть не буду. Во, есть красавчик, вс ⁇ ты где беги да не успел опять все не убежал не успел чуть-чуть так -чуть. да как так ты прям по нему стрелял. Вот Это, по-моему, есть Сержу, нет? Не, вроде бы нет. Посмотрите будку стрелочника. Окей, сейчас смотрим. А где она? А, вон там? Ну ладно, окей. А, так я же там и был, в принципе, зачем я возвращался вообще. О, нифига себе. А что это? А типа поезд ему управляет? Давай поезд запускай. А, не поезд, да? А, ну да, я... ну да я забыл. Да, да, да, она сейчас сорвется туда. И ему, как всегда, поведет. Поведет. сейчас сдохнуть не хватало. Нормально. Давайте, открывайте ворота. Сука, это что херня. Твою мать, это что, поезд? Да, поезд приехал к вам. У гости. А чё, нельзя что ли? Я... Где то Ты меня даже не видел ещё. Совсем себя поджог опять. Гениальный, конечно, чел. Давай, вылазь, что ты. Как сэкло. Э, ты куда подобрал? Фигел у меня самого. Не, у меня Томсон не кстати. Вс, будете страдать. Он сам загорел. О, давайте, поджигайте уже вс. Тут кучка уже лежит трупом. Хочешь. Мужик, присоединяйтесь. Повеселитесь. Ну и сам себя поджог. Идеально, уже сколько раз они сами себя поджигают. Уже раз, наверное, сколько? 5. Ну как я замечал. Раз, 5 уже поджигли себе. Нормально. Поджог веха в принципе можно сказать. Как почему эта фигня еще не сгорела? Тут же все деревянное. еще из бензина цинстерна. Въехал сюда. но ну, вообще тоже все сполохнуть и сгореть факту о о давай стреляй ты тут же везде бензин можно вообще а все везение закончилось а у нее тоже стать так да как у нее уже 20 патронов было в смысле Давай, зарывай, тебе! поджигайся. Меня! Так он Я же мой да. рукопашку завалит в принципе, или ему как-то опять повезет. Спички давай, чё? Спички есть же. Не жизнь? такой ты везучий, говнюк. Стой! Да, да, да, все не везучий, взорвалось Засадит. За том Тому везет джигаду, ну не повезло, везение не, не, не, не бессмертное, не бесконечное, короче, не повезло все в этот раз, сколько ему раз везло, если считай там еще с прошлой серии это раз, потом еще идет второй раз там где машину Но, подорвали любить, и третий раз там еще когда погоня была, да, даже четвертый, там друг тоже друг погоня друга. была, четыре раза ему повезло Были кстати даже ну, пятый, но число не повезло в противном раз. случае его Если мне зажиг, зажигалки, зажигалки не было то в принципе да повезло нам стало и да. появится морелло Марелла там ну, что-то фигевает от происходящего походу -то я тоже в принципе встретим его на улице и сальери и все О, мы офигеваем. будем ждать возле театра до конца а -а. представления и когда все богачи наружу попрутся мы завалим Марелла и его быков ну если вновь. повезет, а Сим повезет, для у них везение Театри не будет такое, аншлаг. наверное. Театры будут нацелены зрителей. Тогда может заявиться мэр или даже шеф полиции. В этом шеф полиции. И что его плов. тоже замочим, да. замочим его в открытую. Да. На да, элиты. правильно все. Будут как, знали, это по-моему Сталин даже, наверное. Снят, это не Целиер, это Сталин Просто такие же намерения у него были. Хорошо, босс. Хорошо, босс, мы все сделаем. Возьмите автомат. Ну, если повезет, Постарайтесь не привлекать внимание, пока будет дешеваться да. у тебя. А если нет, то не Достанете сегодня, пушки значит. только когда появится Марелла. И нашпигуете свинцом. Я хочу, чтобы его белый костюмчик... Да, а почему красного? ты не хочешь, не можешь Он помогать им? Давайте да. тоже замачивать будем. А сидит команду тут, блин. Солери, давай вместе пойдем его замочим. Чё ты? Чё тебе? Сложно, что ли? Ну, вообще... Шустрый какой. Надо добраться до театра, Шустрый какой. Том, ты за рулем. Угу. Только это, наверное, следующей серии. Машко. Не, ну Ставайте в принципе добраться мы можем, а вот О, представление, которое мы сделаем, это будет уже в следующей серии. но ну, нет сейчас точно. Так, давайте, пацаны, поехали. Питагас, Поверить, я жму, могу, что мы едем еще даже начал ужать раньше, не чем усеть. Но семью. она не ей, потому что не заводилась. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Город станет наш. Да, я ну я в принципе это логично, в принципе. В принципе, в принципе Думаю, только что Дон что и Сальери и Дон, Дон... Морелло ими правит, в принципе. Весь город станет наш. Мой, короче. Весь Чикаго, наверное. Мой станет. Только ну, наш точнее. Да, та же херня. Если кто-то а живой сейчас. Скорее всего, никто. Все либо От в тюрьме будете есть, либо От рук, кстати, загнется, Томми. Его ребята запонят. Анджело. Черт, мы и правда это делаем! Сколько вот эти пацаны, которые мы с, с ними едем, Больше. это не то. Казалось бы, белый костюм делает его такой легкой мишенью. Ну, вы, в принципе, знаете, наверное. Зачем вам объяснять? Вы, наверное, все знаете. Ну тех кто играли мафию сто процентов те кто не знает принципе не буду спойлерить что произойдет как мы их убьем но убь так это факт а как это уже ждите в следующих сериях по этой замечательной игре так все приехали Покажите. театр так он выходит такой нифига себе Давай, не, нет, не добежи. Полиция, Покажи. конечно. Давай за ним, дом! А то на дом за яйца подвесил! Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников! А, а нет, мне же не, не надо стрелять. Мне Покажи. надо наоборот ехать только. По факту. Хотя нет его выключить. В прошлый раз им платил. А ч, не могут его взять, они калаш? Ой, тут не коллаж. Блин, нельзя. Потом. Да нет, ну в какого фига, блин. Ну чуть-чуть не доехал. Может ехать не, не дайте Марел удрать, я еду, я еду как могу, Похоже что делать. Все, своих, туда конечно, он же знал об этом. Это же мы дебилы ничего не, не, не знаем. А О, начинается капец. Ну не мешайте, мне надо догнать кое А вон он едет, жди, что его догонять? Дыхан, он по прямой чигарит. Чего там догонять вообще? Я вот так вот, право и лево, если куда? куда? Крохнут, и все, Пой, и догнал, его он злочить. едет. Чего там догонять вообще? Дыхан, да вперед стреляйте, дебилы. Он впереди едет, а не сзади. А нет, ну, руки Но мне не отвлекаться на это, на какую-то мелочь. Да подумай, что он сделает. Вот машина тя говнянская все взорвалась уже. Нормально надо было покупать вообще-то. Как у морелла более-менее вообще машина. Хотя не брони не бронированная, не бронированная, никакая такая себе сейчас он должен ездить на бронированном танке блин чтобы его и то его взорвут нафиг с РПГшки атомной бомбой может быть там же но очень опасный человек хотя даже не человек не ведь просто осторожны все машины ты должны все исчезнуть у нас тут очень важная погоня одним очень важным человеком. Который весь город <сорганип> <сорганип> держит, насчитай. Ну, почти весь город, полгорода. Тогда его надо искоренить. все Давайте. Здоровье. А, до аэропорта, походу, есть, да? Там же есть два варианта. Скорее сюда ну, там, ну хотя нет быть не. Он может ехать да, на эту, на мост и провалиться там. Либо на аэропорт, но там будет пожестче. Ну там две концовки раз. Либо он самолета разобьется, либо с упадет. Но я не знаю, как в ремейке. Тут спорный вариант, как будет. Ну ладно, я его не буду полностью догонять верно это уже на следующей серии останется полностью именно как мы там убивать его будем мы его догонят домой только чтобы он не удрал и все а дальше там уже будет как... это уже не в этой серии людей. потому что я хочу на это разделить на следующую серию чтобы это не было на это стреляйте давайте хотя бы машину его разобьем а Колеса давайте по колесам стрелять, я сейчас догоню. Почти, почти догнал. Подохнет, его Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было. Блин. А сейчас трех бы трех еще не врезался. А, а, надо. а, да, в аэропорт. Пусти он Там не его громилы. Вижу их. у пацанчики еще. Да их на.. Фашлет. Вон. О, сейчас будет разборочка тяжеленькая. Все, отдыхать. Стекло на волосах, смысл В смысле, он же кепочки. Не понял. Короче, все, на этом моменте мы, наверное, остановимся. Да, пацаны, пацаны, вы... да никуда я не пойду, все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение десятую серию, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.